тайная методика для достижения целей это очень редкая информация вы знаете как на протяжении всего нескольких дней перепрограммировать свои убеждения и повлиять на течение жизненных обстоятельств без всяких трудностей и долговременных практик не ищите аналогов такая информация встречается крайне редко или же не встречается вовсе это тот исключительный случай когда вам предоставляют неимоверные знания способные повлиять на окружающий мир, исходя из ваших предпочтений, совершенно бесплатно. Как появилась эта практика? Вот уже несколько лет подряд я активно практикую и исследую навыки глубокого самопрограммирования. Я провел множество экспериментов, испытал немало методик и теоретических моментов вхождения в особые состояния сознания. Я сотни раз проверял действие данной методики на себе и на окружающих, и она всегда приводила к успеху. Я уверен в ее эффективности. Что такое скрижаль? Что такое скрижаль? Скрижаль — это бездонное хранилище ценной информации, могущества и божественной энергии. Это неописуемая грань между Землей и небом. Это величайший путь просветления таинственности одновременно. Это уникальный шанс подняться до уровня духовного, физического и материального процветания и достичь успеха во всех сферах жизни. Скрижаль знает ответы на любые вопросы. Вы сможете отыскать верное решение каждой проблемы, достигать морального равновесия, осознавать тонкости собственного «я», открывать феноменальные сверхспособности и таланты, осуществлять намеченные цели быстро – Легко и результативно. Вам не составит труда притянуть в свою жизнь любые блага, нужных людей и обстоятельства. Теперь для вас открыта дорога везде и всюду. Нет такого намерения, которое вам не под силу исполнить. Если ваша цель саморазвитие и духовный рост – это практика для вас. Как это работает? Сначала необходимо научиться правильно подключать скрижан. Чтобы обрести мощную связь с бездонным хранилищем могущества, следует осознать и проделать весь процесс особенно тщательно и глубоко. Вы можете подключиться к скрижали в любое время суток, в любом месте и при любом расположении событий. Никаких ограничений нет. В этом и заключается его неподдельная ценность. Какой главный принцип и особенность техники? Вы не будете делать никаких ритуалов, систематически проводить эксперименты или закреплять новые навыки. Вам даже не обязательно наличие соответствующего опыта. Вы сможете приступить к практике прямо сейчас, завтра или через месяц. Когда угодно. Вы ничем не рискуете и ничего не отдаете взамен. Разве что, сердечную благодарность. Эта техника настолько проста. И настолько полезно, что заслуживает пристального внимания миллионов людей. Это не своеобразный или личный подход. Это универсальное заключение всех открытий в области парапсихологии, эзотерики и самопрограммирования. Люди, которые пользуются этими знаниями, достигают колоссальных результатов. Сейчас я открою вам нечто невероятное. Прямо сейчас постарайтесь вывести себя из отчаяния, если вам это необходимо. Постарайтесь смириться и принять свою жизнь такой, какая она есть. Возьмите в качестве эксперимента любую проблему, и хотя бы поверхностно проанализируйте ее. Согласитесь с ней, пусть вся боль, все обиды, тоска выйдут наружу, чтобы не тревожить вас вообще. Посмейтесь над своей проблемой, мысленно уменьшите ее. Скрижаль в ваших руках как бы впитать ее, и в какой-то момент вы обязательно почувствуете, что стали более спокойны, что ваши волнения растворились, словно тучи на небосводе. Ну что, теперь вы иначе относитесь к миру. Начните с меньшего. Постепенно вы сумеете освобождаться даже от психологического стресса. Если вы еще находитесь в отчаянии, сделайте несколько максимально глубоких вдохов и выдохов. Вспомните, как скрижаль помогала вам ранее. Как она впитывала в себя весь негатив и направляла вас в жизни. Абстрагируйтесь от прежних забот. Это необходимо для того, чтобы скрижаль могла работать максимально эффективно. Как вы считаете, почему люди зачастую не могут достичь целей? Где ошибка? Потому что большинство из нас находится на низком уровне сознания, следовательно, мы привязаны к нашему разуму, чем мы создаем себе непреодолимый барьер. Это и есть причина того, что мы не ставим программу достижения цели изнутри. Когда вы сердиты, негативны по отношению к себе и миру, когда вам просто хочется залечь на дно и убежать от проблем, на край света, вы не сумеете достичь чего-то лучшего. В первую очередь, измените свое состояние, избавьтесь от напряжения по вышеуказанной инструкции. Запись новой программы должна происходить на чистое сознание. В чем заключается практика по достижению успеха? Вы можете присесть, прилечь или вообще стоять, можете закрыть глаза и уши, а можете вообще находиться в толпе. Конечно лучше, когда вас не беспокоит, но как таковой необходимости в этом нет. Если хотите.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 Необходимо ощутить собственное могущество, неподражаемость, значимость. Представить себя божеством, творцом собственной реальности, гением, тем, кем бы вы хотели себя видеть. Подняться в своих глазах. Вспомнить прошлые подвиги, заслуги, или вообразить свой новый идеал. Создать в голове картину новой жизни на фоне спокойствия и душевного наслаждения. Это должно появиться у вас в голове. Ведь как мы можем хотеть того, чего мы не знаем? Скрижали это зеркало разума. Второй этап. Отстраниться от времени. Забыть, кто вы и каковы ваши возможности на данный момент. Помнить, что внутренний мир — это главное, на что вам необходимо направить внимание. Ваше отношение к себе — это отношение людей к вам. Третий этап. Обязательно появится состояние блаженства. Пару секунд особенно мощно. Не нужно его прогонять или удерживать силой, нужно просто быть в нем, не теряя контроля над эмоциями. Четвертый этап. Установить связь с источником силы. Начать развивать ощущение радости, благодарить мир за все происходящее, посылать любовь и искренность внутрь скрижали. Так вокруг появится мощный порыв энергии, вибрации. Это означает, что контакт уже налажен следует постараться удержать блаженство не менее одной минуты. Пятый этап. Поставить цель. Сделать это непринужденно, когда приходит самый пик фантастического состояния. Вы можете ощущать тепло или пульсацию от скрижали. Почувствовать успех, ощутить присутствие в вашей жизни того, чего вы так хотите. Или еще более простой вариант. Вложить в скрижаль эту информацию и ждать.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 Инструкцию необходимо исполнять полностью, иначе результат не гарантирован. В заключение, весь секрет данной практики заключается в особом состоянии сознания. Просто научитесь его достигать и удерживать в любой момент, даже когда он стужает и боль. и тогда увидите, что вы способны на большее, чем привыкли думать. Впрочем, вы сами вскоре в этом убедитесь. Кто знает, возможно, скрежаль будет точкой опоры в этой ситуации.